А еще один миф, скажи, это правда или нет. Если молодой человек встречается с русской девушкой, то есть у него mm -hmm. романтические отношения, он должен будет дарить русской или украинской девушке подарки, mm -hmm. платить в ресторане. Mm -hmm. В общем, это правда или нет? Ну, я думаю, что вот насчет подарков... Здесь все очень индивидуально, да. Например, у нас принято дарить подарки на какие-то праздники. Ну, то есть это либо общие праздники, Новый год, 8 марта, 14 февраля, либо личные праздники, например, на день рождения или какие-то годовщины, да, Там годовщина отношений, годовщина свадьбы, тогда да. В остальном, мне кажется, более важно просто уделять какое-то внимание, да, проводить вместе время куда-то выходить и этого будет достаточно насчет ресторана у нас действительно принято что если это свидание если это романтические отношения то платит мужчина но тоже это зависит и от девушки и от каждой конкретной ситуации поэтому сложно сказать однозначно так да потому что бывают такие я видела лет 10 назад в России, mm -hmm. может быть, это изменилось, такие ситуации, когда молодой человек, например, студент, девушка mm -hmm. уже там работает в банке, получает хорошую зарплату, и все равно он платит, и я это видела, и я видела, что это не просто для молодых людей. Ну, конечно, да. Когда мы были студентами, мы все делили вообще, у кого сколько есть, тот столько заплатил, вот там только так было. Так, а если еще говорить об отношениях, тоже есть... Миф или не миф, mm -hmm. что э, русскоязычная девушка сразу хочет быстро серьезных отношений. Mm -hmm. То есть там не 10 лет встречаться, жить, а сразу, на... замуж. а сразу, если можно, там жениться, ну, чтобы все официально, и что есть даже такая идея, что если не женится, он, то не любит вот что-то mm -hmm. скажешь. Ну, знаешь, мне кажется, это немножечко тоже уходит в прошлое, потому что, да, раньше наши мамы выходили замуж там в 20 лет, в 18 лет, и к 25 у них уже было трое детей вот, и это было нормально, то сейчас возраст вступления в брак уже намного выше, я бы сказала, что все больше девушек выходит после 25, да, детей вообще рожают, там, после 30 лет, есть такая тенденция, и, как сказать, ну, мне кажется, это не так, да, то есть не все стремятся сразу замуж. Сейчас у нас жизнь полна разными и развлечениями, и разными хобби, и семья – это карьера, и в том числе, да, абсолютно верно. Поэтому не все спешат начинать семью очень рано. Так, да, да, хорошо, да, спасибо. Пожалуйста. А как насчет вот зарплаты, то, что мы получаем, деньги, да? Mm -hmm. а, в России, может быть, в Украине тоже, я думаю, есть такая идея, что мужчина должен больше зарабатывать, mm -hmm. иначе это какие-то странные отношения, он подкаблучник. Mm -hmm. И mm -hmm. разные бывают ситуации. Вот мой пример, мы уже вместе с моим мужем 12 лет, Oh, и, как <свят> <свят> и у нас были разные периоды, иногда у него не было много денег, иногда у меня. И, ну, мне вначале было трудно, как русской девушке, потому что очень странно, когда mm -hmm. могу поехать в отпуск, а он нет. Mm -hmm. а, но в итоге я очень рада, что мы вместе, и... но были трудные моменты из-за этого. Справились в итоге с этим. Справились, да, это mm -hmm. отношения более сильные. Вот. А что ты можешь об этом сказать? Ну, мне кажется, да, конечно, такой стереотип у нас есть. И вот, к сожалению, многие женщины действительно так думают. Я с этим не согласна. У нас, как и у тебя, вот были похожие ситуации. Кто-то зарабатывал больше, потом это менялось. Я считаю, это абсолютно нормально. У нас вообще общий бюджет мы не делим. Это твое, это мое. Вот. Мне кажется, как раз это проблема, потому что такой стереотип, он влияет на работодателей, да, и, соответственно, они считают, что они могут платить женщине меньше, чем мужчине. Сейчас этого уже меньше, но, тем не менее, это присутствует, и это большая такая социальная проблема. То, что... Они думают, что, ну, у мужчины же есть семья, дети, да. а, понятно. А женщина зарабатывает для себя. Для себя, даже. да, на, на салоны, на маникюры. Да. Больше да. не на что. Да. Хорошо. Еще один а, стереотип, что а, наши русскоязычные девушки, женщины все мечтают переехать за границу, угу. замуж. И когда я только приехала во Францию 15 лет назад когда мужчина встречался с русской девушкой, с украинской, сразу его друзья думали, что, а, наверное, она хочет уехать mm -hmm. или остаться, mm -hmm. или что-то получить от него. И потом они были удивлены, что у нее там в Москве две квартиры и машина. Что ты об этом скажешь? Ну, мне кажется, конечно, такие девушки есть, но они, мне кажется, есть везде, в любой стране, особенно там, в какой-то не самой богатой стране или девушки не из богатой семьи, они могут так думать и хотеть переехать, но это не повсеместно, да, то есть это не для всех. Очень многие девушки сейчас, наоборот, хотят оставаться в своей стране, делать что-то для этой страны, да, развивать ее и быть счастливой там, где ты родилась, где ты хочешь жить. Поэтому, мне кажется, это миф. Да, тем более, если мы хотим общаться с иностранцами, теперь есть интернет. Да, это, это, это вообще это... не проблема. Да. Хорошо, спасибо. А еще тоже такая идея есть, что если уже э, мужчина в паре с русской девушкой или э, жена, то там будет фигура тещи, да? Теща это мама жены, и что она будет важным человеком в паре, ей нужно будет помогать. Я знаю много семей, которые отправляют деньги и в Украину помогают тещи, что она может приехать на три месяца, если в Европе максимум виза три месяца, и очень часто тещи приезжает на три месяца. Здравствуйте, теща. Спасибо, что приехали. А когда вы да? Да, да, да. А, Вот, и правда ли это, что когда мужчина женится на угу. девушке из стран СНГ, он женится в реальности на двух женщинах? Шикарно звучит. На самом деле, да, у очень много анекдотов, и действительно таких ситуаций много. Всегда у нас мамы, я бы сказала, не только девушек, очень сильно стараются держать какой-то контакт да, с молодой семьей. Они очень часто стараются помогать, даже когда это не нужно иногда. И многих это раздражает. Мне кажется, здесь просто нужно правильно уметь построить границы да то есть показать что вот здесь да здесь нет вот потому что все таки семья это семья да и это личное дело каждого. Но в плане того, что мы помогаем родителям, я считаю, что это правильно, причем не только теще, конечно, но и свекрови, mm -hmm. да, то есть и родителям и жены, и мужа. Если у пары есть возможность помочь, да, там, материально или как-либо еще, то это очень хорошо, и это нужно делать, потому что все-таки это наши родители они сделали для нас очень много, как минимум, да. Они подарили нам жизнь, подарили нам то, что у нас есть, и мы должны это вернуть. А сколько раз в неделю ты говоришь с родителями? Я разговариваю с мамой каждый день. у меня Каждый сейчас день? Мама. О, да, о, обязательно. О, мы иногда даже созваниваемся утром-вечером, просто сказать друг другу, там доброе утро, пожелать хорошего дня. Вот. Ну и встречаемся, наверное, раз в неделю, в две недели. -то, так. то есть, да, но это не только для девушек не только для Украины. Мне кажется, да, в России, в Украине семья – это важная. Да. Хорошо, большое-большое да. спасибо, Ника. Дорогие зрители, слушатели, вы видите, что э, есть часть этих стереотипов, это правда, но тоже и в Украине, и в России э, общество меняется, да, развивается, и, мне кажется... Мы все все лучше и лучше друг друга понимаем. Да? Да. Глобализация происходит. Да. Большое спасибо, Ника. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, на канал Ники, на ее инстаграм. И до скорого. Пока -пока. Спасибо Пока. большое, Таня. Всем спасибо за внимание. Пока-пока. Пока-пока.